Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим Охотники за монстрами. Серия называется «Она нуждалась в помощи, но было уже слишком поздно». Все те, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, к вам не придут монстры сегодня ночью. Три, два, один, ноль. Поставили? Молодцы! Но ну, а мы начинаем наше жуткое видео. Коротко о том, что будет. Мне меня нос. О, боги мои, боги. Это как будто твоя старшая сестра встала такая пожрать ночью, и ты такой испугался. Блин, это нет, это не сестра. Кто то 20-летняя девочка Эмбер. В общем, она навестила какой-то дом и быстренько оттуда ушла, потому что там она что-то увидела, услышала. И она отправила нам вот это видео для доказательства, что якобы в доме там кто-то имелся. Мама а -а -а -а! И мы отправляемся к нашей Эмбер Чтобы узнать, что же у нее там происходит Итак Итак, 10.28 Слишком рано, обычно после 12 Весь движ начинается Стучаться Кто-то пришел Та девочка, которая обещала прийти Которая написала им письмо Кто там Эмбер? Хоть бы это была она mm -hmm. Давай, открывай да. Hey, Amber, Присаживайся, давай поговорим с тобой немножко. Yeah. Okay, Amber, Эмбер, спасибо, что пришла к нам. So Ты можешь сказать, что произошло в том доме? Yeah. Да. My в общем, я там осталась, забыла ключи. Неделю спустя в пятницу я поехала проверять что-то там. И там в двери кто-то был, там кто-то стоял. Я поднялась вверх, и я реально почувствовала некомфортное чувство. Как будто кто-то там был наверху, и я не знаю, кто. Кто, говорит, там может быть? И я устала. В общем, там кто-то был, и она вот это все сняла. Я, говорит, слышала там разные звуки, все как всегда. Кажется, мы с вами сейчас отправимся в дом с привидениями, это потрясающе. Ты готова сделать это с нами вместе? Конечно, okay, well, она готова. Well, ready, right Тогда поехали, сейчас что мы ждем? Okay. So, Едет пусть, пусть едут и показывают нам все. Скорее, скорее, скорее. Мы начали ехать в дом. Нормально, да, я перевожу? Мы начали ехать в дом. <laughs> в общем, мы едем в дом. Эмбер, ты нормально себя чувствуешь? Комфортно тебе? Он настоящий джентльмен. всегда спрашивает, как ты, что ты? Женщине нужна помощь, мы ее спасем. Чувак, это то место. Реально, посмотрите, это место настолько страшное. Ну мы заходим. Как они там будут ставить камеры, если они знают, что там? А если там живут? В общем, этот дом. Мы заходим. Открываем дверь. Там, по сути, не должно быть никого, если они открыли дверь своим ключом. Правильно? Правильно. Для потустороннего не нужны ключи и двери. Им не страшно. Мы установили камеры. А, устанавливают. Но домик такой староватый. Посмотрите на эти стены. Они такие... Бля. Я боюсь старых домов, поэтому, если хотите дом, стройте новый. И проверьте, чтобы под землей не было какого-нибудь заброшенного кладбища, там вот этой всей фигни, на всякий случай. Слышали? Ветер? Нифига это не ветер. Вы слышали шепот? Они везде поставили камеру. Неужели они останутся здесь ночевать? А нормально, что она там сидит одна в темноте? У нее все в порядке. Итак... Good night. Они реально там легли спать в заброшенном доме. Как в заброшенном, опустевшем. И она... О, нормально она выглядит так, как будто, блин, еще сейчас с ума сойду от страха, от ее взгляда. А вдруг это она монстр? Как-то все подозрительно слишком. Пока что никого мы не наблюдаем, да? Я надеюсь никто сейчас оттуда из темноты не выйдет. Пожалуйста, уберите этот кадр от меня. Все, я начинаю стирить. Видите, как всегда, хорьки уснули. Мне кажется, кто-то сейчас из шкафа ее выйдет. Там кто-то идет! Мне страшно. Я не могу туда смотреть. Все, сейчас будет просто такая жесть, я чувствую прям. Зачем вы показываете вот это все? А, -а, -а, а Вы видите это? Оно идет! Это кто? <р sinner -1> <р> это что? Откуда оно здесь? Дом-то пустой и замкнутый. Это вот это персонажа она сняла тогда на лестнице. Неужели она пойдет в ее комнату? А дом классный, я вам скажу. Такой беленький, чистенький. Вроде вот здесь вот нормальное помещение. Я можно отвлекать, буду вас. Каминг, <ettle -2> она говорит, идет. КАЖДЫЙ ПРЯЧЕТСЯ 2.15 Нормальное время для призраков и всякой нечисти Итак, они идут проверять ну, Лучше бы туда не ходили нет, Лучше идите Она что, не спит? А, так да какое уже утро, что ли, настало И они такие говорят, давай мы проверим, что там мы записали на твоей камере Ну Давайте запис... okay, посмотрим. посмотрим Итак, вот эта камера стояла там Сейчас мы посмотрим, что там было Ничего, говорит, в нашей комнате не происходило. В твоей тоже, говорит, ничего не происходило. Но тут, там, вон, вон, вон сейчас появится, сейчас появится. Готовьтесь, там, Вот и там, что говорит это существо делает? Можем мы пойти туда наверх и посмотреть, что там происходит. Да, конечно же, идите. Может, там кто-то живет бездомный. Я уже не знаю. Да, говорит, дом-то был закрыт, никого здесь не может быть. А кто тогда был на камере? Что, говорит, там. Потайной ход. Шкаф говорит, блокирует дверь. Что там говорит за ним? Давай посмотрим. Так там дверь. странно, Как оно могло зайти, закрыть дверь и задвинуть шкаф? Что там за... за дверь? Блин, там щиты ноги были? Что, говорит, это за комната? Что за ящик? Металлический. Давайте откроем. А это что за кровавое месиво? Свежая кровь? Он говорит, уехали, потом вернулись опять на ночь. Пацаны, вы не знаете, на что вы идете. Вы go home for the day. Короче, они приехали на вторую ночь. Вам первого не хватило? И так они все едут. Она говорит, я не хочу туда возвращаться второй раз. После этого говорит, извините. Я Говорит, у меня такое ощущение, что за мной ну, кто-то смотрит. А ты что ты ехала-то сюда тогда? Сразу бы не поехала. Ладно, говорит. Куда они ее отправят? Оставь в тачке? Мы поставили камеры и готовы ложиться в постель. Может, они с ней лягут? Давайте, говорит. Короче, какой-то мутный дядя у нее был. Он тут что-то делал. Непонятно, что делал. Он ее остав... Они ее оставили одну. Почему? Он не лягает с ними? Я бы никогда не легла одна в таком доме. Я бы сказала, пацаны, я с вами. Я бы вообще сюда не поехала. Ты запер, говорит, дверь. Да, я, говорит, запер. Посмотрим. Готовы? Ночь два. Ну вот, час. Ноль девять. Поехали. Из шкафа по-любому кто-нибудь не выйдет. Я прям чую это. Прям шкаф манит меня, чтобы оттуда вышел монстр. А вот та самая комната. Че? Сейчас будет пипец. Я боюсь. Где оно? а оно здесь Ходит, что-то бродит Башкой подергивает И куда оно идет? Так уже 4.05 Только было час 0.02 или сколько? Ящик открыт Ну все Вы прониклись с ужасом Я да Это... help me Она показывает нам это в камеру. Зачем? Может быть, у нее кто-то вселился. Такое бывает. А! Это было неожиданно, сейчас максимально. А! <CROSSTALK>. Блин, они не умеет меня напугать до жутиков. Просто я думаю, я не буду орать. Все, мне уже не страшно. Мне пофиг. кто что-то такое делает. А чего? У меня просто волос дыбом, дыбом встает. Привет, какая большая длинная кто-то. Пять час прошел. Так она уже не в ней комнате, она вон оно. что она с ней делает? Yeah, get Кровь get пьет полюбат. Amber. Кровь пьет, слышите? А okay, ничего так это все и оставили? Вы не поняли, что это была не она. Ну вообще дураки. И сейчас они подофигеют просто. Она пишет, она пишет, Help me. Она говорит, просит о помощи. Я думаю, это девушка в опасности. Сейчас вы поймете, почему. Бро, что это? Бро, это я не знаю это. Вы это? Я не знаю, Сейчас проверять. Сейчас будет самая жесть, вы готовы? Они тут в подвал, так они Эмбр даже не подняли, Которая якобы спит. Она нифига не спит ее уже давно сожрали. А где говорит камера? Крик! Эмбр еще жива? Странно. Ее всю ночь пили. Помогите! Вы говорит никогда не поверите мне. Уходим, говорит отсюда. А -а -а -а! Чувак, говорит оно прямо сзади меняет огромное что-то. Бежим! Ааа! -а -а, быстрее, блин, эти дома огромные, длинные. Фиг, уберешься еще оттуда. Везде замки, ключи. Бегите, пожалуйста, где-то девушка. Тачку, быстрее, Надеюсь, оно за ними не гонится. Обычно такие вещи не выходят из домов. Я, говорит, ничего не видел ужаснее в своей жизни. да правда? Ты охотник за монстрами. В общем, что-то с дядей там, он мутил там какие-то эксперименты, был не очень хорошим человеком, и это все и произошло. Видимо, это и есть ее дядя. Какой кошмар. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также посмотрите вот этот видос, он тоже классный. Люблю, целую, пока.